И всем здорово, чуваки, с вами я, Джейк, и со мной сегодня Фин. Привет! И сегодня мы играем в прятки на время приключений. Да-да, ребята, сегодня такая эксклюзивная серия. Андрюк, скажи пару слов, что ты думаешь, что будет в этой серии. <связывая> <связывая> ну, в этой серии будут прятки. Логично. <связывая> ты водишь! Да нет, я это просто так выкидал. назад. Ага. Да. Так, -с так, -с так, значит, что ж, давай я первый или ты? Ты-ты-ты, давай. Ты-давай. Давай ты-ты, давай ты-ты, выступаем. О, зеленый, зеленый. зеленый. Зеленый, зеленый. Зеленый, зеленый. Блин, везет всем, ну нет. Ой, у меня какой страх. Иди, прячься. А я не помер. Ну сейчас, да, я возьму тут броня, мне тут положено. Ладно. Так, у тебя, выходит, здесь все положено. Да вот, что ты меня бьешь? Ты что, ну? Потому что ты меня уже скинул один раз, поэтому... Никогда. А, не-не-не, неправда, не, не неправда, обман, обман, неправда. На самом деле, я очень добренький. Окей. Okay. Так, и это и мне пар. тоже пригодится, значит. Все, я, в общем, шош. Я прыгаю. Окей, okay, прыгаю. Оп. Оп, вот такой я, Джейк. Ах, та А ты, кстати, видишь Ники? Кого? Ники видишь? Нет. Точно? Точно. А, Ники, подожди. Убери, чтобы ты не. Ну, вот когда... А, вижу. Когда замыкаешься, когда... Нет, я этого не вижу. У меня отключено это давно. Вот От... зайди на стройке, отключи, Нет. вот когда спрячешься, чтобы ты не видел ников. А то я не хочу... Нет, так я должен видеть Где ты? <гас> когда я буду искать, я отключу. Опа. Ой, тут словно паутинка. Что-то странно. Ну ладно, быстрее упаду. Так, быстрее. Давайте. Почти упал. Ну так. Почти, почти. Ммм. То есть я, мне можно не стоять на шифте, не бояться, да? Ну да, я не вижу твоих, даже на записи можешь глянуть. Так, в общем что ж, я уже упал. Сейчас. О, можно вот так. И что ж, все в общем, дин-дин-дин, я вышел искать. Может быть, ну нет, ты тут, я думаю, ты где-то вот в той странице. <rires noise> Ух ты, кстати, ребзя, скоро Новый год. Напишите в комментах, что вы загадывали себе на Новый год. Какой вы хотите себе подарок на Новый год? Кровь? Хм. Так, ну-ка. Вот он бегает. Я, кстати, не прав, что я телескоп возьму. Давай, давай, будет даже интереснее. Может, я увижу там палочку, которая смотрит на меня. Так, я думаю, ты где-то на дереве. Ну вот серьезно, как-то подозрительно это все. Сейчас гляну. Ну удачи. Ой, ты тут имбовая какая нычка. Не купился? Mm -mm. Ладно. Сейчас тогда гляну. Здесь. Ну я где-то на. Напал... Ой, так так слушай, ты там можешь быть? Ну ты где-то на везде выс... там. Ну, а тебе скажу, сейчас что туда -то после того, как я туда уйду. Да. Сам сказал свои действия. Ух ты! Это... Я горю, я горю, блин. Ничего себе, я сам себя уже подвалил. это что ага. Ах, дай подсказочку, может где-то наверху внизу. Наверху. А, ну, значит, мои предсказания правильные. Значит, я, кажется, знаю где-то. Ну, ладно. Сейчас гляну. Если тебя там нет, то я не знаю тогда где-то уж. Э, куда ты перебегаешь? Тут много. Смысле, перебегаю? Не перебегаю никуда. Спугался. Что... <связывая> <связывая> а, ты тут был. Почему? Дверь открыта. А, ну, что? <связывая> Значит, ты где-то здесь уже был, да? Точнее, ты мог выйти и посмотреть, где я. Ага, ну тогда это все объясняет, но ну, может быть. Воняет. Ой, да блин, да тут какой-то лабиринт, если честно. О, да тут столько нычек, слушай. Перебегаем. Да куда ты перебегаешь? Ты не перебежал бы. Сейчас я сейчас телепортнусь и Я был на той воздушной штучке, которая возле дерева. Ничего себе. Ну, а если ты там сейчас сидишь? Нет. Ага. А, значит на этом дереве где-то. А, -а. а вот, он, вот он строится блоками, я тебя вижу. Я один блок поставил. Я уже внизу, но я посередине уже. Ага, ну стоп. Блин, я не знаю, где ты. Посмотри назад. Не видишь? Так, по стенкам пробеги с глазами. Не вижу. Где? Ты же? что, не видишь меня? По стеночкам желтым посмотри. Короче, ладно, пойду внизу похожу. Где же ты можешь быть? Есть тут кто? Есть тут кто? Нету. Что нету? Заяц? Меня нет. Пахнет жертвой какой-то. Пахнет обгаденным подгузником. Ох, воняет нехорошим запахом. Воняет как-то. Ой, это что за канава? Ой, я в канаве застрял. Че пердишь? А не пержу. Так, сейчас зыркнем. Ну, я понимаю, что эта обезьяка может быть на крыше. А, может, в трубе? Опа. Ух тыж. Что? Ничего. Ничего. Ой. Какой-то туповатый. Ты в этом доме по-любому, но ну, не убегай ты, в мое Какой дынь. Я там был, я говорю: все, в доме на дереве. Я буду тебе такие подсказочки говорить. Угу, uh -huh, подсказочки. Так блин, как ты убежал? Легко. А я быстро бегаю тут, когда не знаю, к чему-то подходишь. Какой-то непонятная штука. Ой, ты уже близко. Валим! Быстро. Куда ты валишь быстро? Я так не знаю, где ты на каком-то... Вот, блин, я включу некий... ну, ну, блин, может, ты выключишь мой ник, чтобы ты не видел? Так будет интереснее. так ты знаешь, так мне тебе еще убить надо. Я уже почти умер с голоду. Меня... Тут ты где? Ну, а, помню. так сделай мирный режим. Этот. Раздатчики. Сломай их. Ты зачем? Я вижу. Моги сломать? Ты убежал наверх, так еще и по-любому сейчас я это все сломаю, это скажешь ну, что тогда, ты внизу. Ладно, я верхнюю, я верхнюю ломаю, дашь мне тогда 5 секунд форы. А ладно, нет, сам ломай. Добрый. Боюсь, боюсь. Ой, боюсь, боюсь. Вот он ломает, ломает, ломает. Сейчас будем убегать. Hello, kids. Посмотри наверх. Да, блин, где по-любому какой-то по какой подвох. Ты не можешь так близко стать. <смех> <смех> да стой, не падай, подожди, стой. Да, блин, не падай. Я уверен, что ты сейчас убежал. Падай. <смех> Полет. Свинки, свинка Пеппа бежит, помогите. Свинки Пеппе, акуляты не помогут. Помогите, помогите, стой, стой. Нет, стой, стой, стой. Давай договор, пожалуйста, давай так вынимся, я тебе 5 гривен дам. Затоначь убрала старость, все а что угодно. Помоги. Нет, нет, Фин. <гиби> <гиби> ты сильно долго убегал, я считаю. И пора тебе уже смирить. Ё-моё, <гиби> ты еще. Мщера, <гиби> ой, канава, ой, тут тупик. Подожди, дует гонять. Да блин, сколько <гиби> у тебя жизней. Тебе 30 ударов. Тебе сделай, сделай, короче, спавну, а то я где-то далеко ]嗯. за спавну. Хорошо. Короче, я выиграл. Короче, я тебе даю свою броню, а себе забираю вот эту. Иди а ряную. что ты мне не все дал? Я тебе все дал. А. Нет, а где вот это? это... А шляпа. Какая? У меня не было шляпа. Не было? Ну, ты серьезно не было, ты видел, я бы бегал. Посмотри там. Ну, тут есть шляпа, одену. Да, удачи. Так, когда мне прыгать мне уже прыгать. Уже прыгай, да, давай. Окей, все. А, запись. пока в гейме 3D, порублюсь. Угу, давай, удачи. Ну блин, я нашел много, на самом деле, никух. А, кстати, отключи Ники пока что. А, -а, -а Ники. Поки потом поиграю настройки не знаю я вроде бы когда-то отключал так. а тут в катке можно отключать это все да вот там где профиль вид там вон настройки заходи и там, где вроде бы профиль. Видео. Угу, все там, где видео, все нормально. Хотя, о, да, тут одна паутинка сломана. Найс. Угу. Ой, мистер Крабл. Ой, ой, мистер Крабл. Ну так, шо? ты наверху или снизу? А, а я наверху. М -м, наверху он А ты сейчас где? Я сейчас. Только упал. М -м. Ну, ну думаю а он... наверху какие-то газы из наверху. деревьев идут синие а он бегает а за снеговичка его за носик трогает а, на солнце смотрит такой думает где же я ага. какие-то газы белые идут с лупой свои стоит глупо залупа, залупа наверху, значит, не говоришь, да? Да. А. М -м -м, может, в домике? Может. А, дверь открыта, да-да-да. Да-да, я в домике. Так, тут, нет? тут Я в домике. Опа, здесь. <гас> <гас> <свист> а тут что, это было здесь? Да. А ты что не видел? Нет. Жаль. Mm. Mm. Ну-ка. Тут еще какой-то вал, тут еще какой-то паркур есть. Ну да. Нормально. Ну я у тебя ну, убежал, шоу, да, да, вообще? Ай! Застрял. Mm. Ну и где ты сейчас? А где ты теперь? Наверху или внизу? Я сейчас внизу. Я внизу тут лету. Внизу, значит. Там. Mm? Не в воде. Mm -mm, не в воде. В канаве? Угу, mm -hmm, конечно. Ну, типа, дырочек там всяких. Не знаю. Может, задний дворчик? Вот за... Почекай. Нашел за дома дупло какое-то? О! Давай ты мне дашь шанс, а? Какой шанс? Я тебе 9 минут, искал, ты гонишь. А ты меня нашел буквально за минуту. Блин! Ладно, пощажу тебя. Аня, ладно, шучу, нет. Спасибо, настроение поднял как не знаю кто. Я, ух ты это что? Так, стой! А туда можно бежать или нет? Я что-то бегать мой персонаж разучился. Не Это так, А ладно забей. Я же тут падла это было где было камни опа это дверца скрипнула так опа вот тут падла не я повидло с макаронами я не падло Самый опасный заби брауэл такси. Ой, да блин, не убивай, пожалуйста. Я печка Винкс. Я исполнил твоё желание, дам тебе по личику. Хорош. Блин, Зачем ты быстрее стал бегать? А мне тоже это дали. Я флеш. Привет. Пока. Пошёл. Да что я так тебя долго убиваю, Сторм Брауэл. А тут нету выхода, Владик, братик. Братик, на мой. А есть, иди, иди лесом. А ты иди жопой. Спасибо за комплимент. Беги, беги, беги. Пожалуйста. Блин, я думаю, 20 минут от тебя что-ли буду убегать. Ты опять быстрее меня бегаешь. Потому что я кунг панда, понял? Как кунг панда, блин? А кто? Или ты меня оскорбляешь не кунг пандой? Не имеешь права. Правда? Да ну что, сколько у тебя хп Давай делать? ты мне дашь шанс перепрятаться, может, а? Нет, не дам. Ты и так у него те хп бесконечные. Нет, не бесконечная. Тут ты сделал, я просто когда сделал мирно. Вот тогда можно, понимаешь, вот тогда быстрее хп восстанавливаться, если ты не знал еще. Ну что, молчишь? Не знаю. Может быть я тебя потерял просто А, ну тогда могу расслабиться Опа! И ударил Блин, вот блин Да играть в Майнкрафте вообще не умею Я вообще не умею играть в Майнкрафте, ну ладно Убивать Только убегать умею, хорошо Блин, да не убивай. Ну серьезно, как я не попал? А, ну блин, сейчас, подожди, дай настройки На месте стою, что? Просто если я возьму строки, как у тебя контроллеры, то я тебя буду убивать тоже нормально. Я просто чуть-чуть другой себе взял. Так, все, нормально. Теперь у меня такая будет штука. Как и у тебя. Ты шо было потно? Я в туалете. по подсказочку где-то я всегда был злодеем. Уж. А, уже все 10 уже 12 а. <смех> Все. Ой-ой-ой, флеш, флеш, флеш, беки флешбеки, флеш-беки на все. Флешбек на все. И на это, и на это. Вот блин, о, Надо спасибо! <сих> спасибо! А я за что? Блин, уродина! смородина, хотел А да, ну блин, ну как это... Долго, ага, смородина. И <сих> <Спива сих> может еще. Ну а мне сказать, Матюка, ты себя собой Ну, попробуй не... туда опять подбежать, и ты будешь быстрее бегать, но это не... Это невозможно так играть. Фух. Ладно, все. Потерял индика Не потерял, ты врешь. Опа! Подойди только сюда, я тебя скину. А я сюда, это гнездо. А ты меня не скинешь Лошара. Беги, беги, Вася, беги, как говорил мой дед. Беги, Вася, беги. Смеяться тот, кто смеется последний. А, кто смеялся, что ли? Да. Трав, я <смех> кинь в туалете, когда узнал про мемы. Hello? Hello, мазафак. А, все, окружаем, окружаем его. Пошел! <си> <си> что ты сделаешь, а? Пукну и улечу. Ну, блин, тогда было нечестно, когда ты за мной ходишься. У меня не было мирного. Ты, у тебя, ты у тебя был шокар, мирный, я тебе сделал мирный. Нет, ты уже не сделал. Мы когда почти сдохли, ты мне это сделал. Что Пава? А, это я не там стоял. Ты что, нафиг? Это <си> что? то ты Настроен уже. Стой, стой, стой. хп. Сколько тебе надо? Ой. Ой, ты шовер. Если бы я сейчас умер, это было бы... Я тебя столько раз ударил уже. Это идиотизм просто. Опа. Конечно. О, не так ну, это еще не закончилось, ты меня должен убить. На! Ну не должен, не обязан тебя убивать. Ты сдох, все. Ладно, стой, так стоп, стоп, стоп. Познали, как ты далее. Ну блин, ты меня оставил 4 копейки. так, Давай убивай. Ну или это видео все. Хорошо, а ты уже. Просто ты сдохнул, то ты сам выханулся, и все. Я нечаянно, когда ты сдохнул так не же можно. Также можно и с охотником, кстати, правила новые сделать. Если охотник тоже вот, вот, вот, упал, и сдох. Ну тогда будет так неинтересно. Интересно. Зачем падать все время вздыхать, ты тэпнешься в боли нр. Блин. Да тихо, я хотел, чтобы ты там посидел. Я хотел тебя закрыть. Да тут паутинку поставил, а. Да, так и должно быть. Ой! что я тебе не дамажил? Урон?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 Тебе просто you. не повезло, что ты там грубсишь, а? Кто там на там грубсишь, а? Ой-ой-ой. -а -а. ну, ну и что, что, что? Ну ничего. Падай. Ой. <coughs> и кто-то тупал. Ой. Твоя писька. Пока. Еще телепортнулись. Ой, тупая у меня. Падай. Иду. Удачи. Ой, я сундук открыл как-то. А. Вот тебе порожь, меч. Порожих. Ты куда? Не дадела на кнопку панда. Ой, я залез. Боже, чел солодным мечом не смог меня столкнуть вниз. Ааа, от него дальность не лучше. Что ты мне дух сишь? О, нет, я падаю. Все. О нет, Владик упал, да -да -да -да -да -да. что же да -да -да -да. делать? Да не трогай уже, ну проверим. Так, что, Алло, Владик, ты? Алло. Не... Не, не трогай. Давай, на тебе. Ну что, ребят, с вами, были... с вами был Фин и Джейк, и... ну и Вайнкрафт, и В смысле? Все. А и все уже? Ну да, 20 минут серии. Все. Ну если хотите вторую часть, то давайте Очень. на этом видео номером 30 лайков. Тут... <смех> ну давай, постриги её. Ой, он мне урон нанес <смех> Так что, будем сразу вторую серию записывать? Не -а. О, секрет секретой. Смотри, куда ты меня забросил Где, куда? Вот он я <смех> <смех> Вал? Нет Ух ты, там есть такая ныка Ну-ка, дай мне <смех> Ой. А, ны я уже знаю ее. Не бей меня! Ну ладно, что, будем вторую часть снимать, или что? Ну, потом, потом. А что потом? Я хочу снимать прятки, мне нравятся. Ладно. И всем пока! Пока! Пока есть, это привет! Пока!